Уху! Я бой! Прямо в чебурашку, на нахер. Вот это я понимаю, дядя Ваня уже трестрировается, понимаешь? Дядя Ваня чувствует свое оружие. Пошел. Currently... Нахер пошел. На землю, <laughs> Вот так вот дядечка, Ванечка, херачит, пацана. Понимаешь? Пошел в жопу! В больницу идет! Bravo! Thank you very much. Thank you.